На днях прошло заседание ЗАРГ, общественного суда Калмыкии по оценке деятельности Орлова Алексея Маратовича на посту главы Республики Калмыкия в 2010-2019 годах. Наверняка будут выступающие и обличающие его деятельность. Натворил он немало, люди будут поминать ему его неблаговидные поступки, его неуемную жадность и беспринципность. И такой вот человек занимает должность сенатора в Совете Федерации. Конечно, все мы уже догадываемся, во что превратилась Верхняя Палата Парламента Государства. Это просто какой-то отстойник для одиозных личностей со всей страны. И такие вот сенаторы подтверждают федеральные законы. Неудивительно, что мы часто недовольны легкостью принятия и ратификации всевозможных непопулярных решений. Но я не об этом. Хочу добавить к неблаговидной деятельности Орлова свою ложку дегтя. Так вот, предыдущий Зоргей резко осудил деятельность господина Илюмжинова на этом же посту с 1993 по 2010 годы. Но еще одним проступком винилось то, что Илюмжинов приложил огромные усилия для того, чтобы оставить после себя в кресле руководителя Республики Калмыкия слабого и безвольного, послушного воле самого Илюмжинова Орлова. Делалось это с целью исключения преследования Илюмжинова за его предыдущую деятельность. Заодно Илюмжинов ожидал и выгоды от уплаты налогов предпринимателям Якобашвили с продажи акций Гибельдан. Дела Илюмжинова-Орлов копать не стало, а вот что касаемо денег Ягабашвили, просто-напросто кинул бывшего патрона. Что же, в их мире это, наверное, нормально. Все ради денег. Деньги Екабашвили стали первым тачком по созданию Орловым целой системы по превращению государственных органов в печатный станок для делания этих самых денег. После раздербанивания этих налогов начались массовые поборы с предпринимателей, особенно непослушных сажали на недофинансирование. То есть, несмотря на подписанные контракты, деньги за выполненные работы не перечислялись, а взятые ранее предпринимателями кредиты финансово удавливали предприятия. Таким образом была уничтожена целая отрасль строительства, особенно трубопроводчики. На 2010 год Калмыкия была одним из лидеров по строительству полиэтиленовых трубопроводов. Лично у моей компании была трубная линия, мы сами производили трубы. Монтажники были лучшими на юге России, оснащенность была на приличном уровне, но из-за жадности некоторых лиц все пошло прахом. С 2010 по 2013 годы разорились практически все крупные компании с оборотами свыше 100 миллионов рублей в год. Руководители предприятий все попали под следствие, многие были осуждены судами, хорошо хоть не сажали, самые громкие вы и без меня помните. Люди создавали по 10 лет предприятия с полного нуля, создавали рабочие места, обучали людей и в конце концов оказались названными мошенниками. Достойнейшие люди оказались у разбитого корыта. Некоторых уже нет с нами. И все это происходило в угоду той системе, которую породил Орлов. Можно еще и об обманутых фермах вспоминать, но, думаю, это припомнит ему Назаргей. Еще можно вспомнить, как Орлов превратил народных Уралов в то, что мы сейчас видим, голосующий за все подряд пассив. А началось все опять с налогов Ягабашвили. Помните, как в последние дни двенадцатого года когда не успевали распилить эти деньги. Тогда 26 декабря очень быстро на коленке написали закон об инвестиционном фонде и спилили сотни миллионов рублей. Закон уместился на двух страничках, загуглите и увидите. Вот здесь почему-то никто уголовную перспективу не увидел. А как были расплачены деньги, а как отчитывались? Еще 10 лет не прошло, не пора ли разбираться? Тут явные признаки коррупции. Ведь реально оскорбительно, кто-то мошенник по суду, а кто-то, являясь реальным виновником, прохлаждается в высших кругах власти. Воистину, права незабвенная Фаина Георгиевна Раневская, когда говорила, есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Но мне бы еще хотелось сегодня поговорить о внутренней свободе, о внутреннем стержне. Именно о том, что позволяет нам быть людьми, а не забитыми существами, безвольными и не имеющими будущего. Так вот, в обществе республики сейчас наступил некоторый раскардаш, беспорядок в умах. Население не понимает, что творится и что с этим делать. Хочу объяснить это на примере моего любимого фильма «Побег из Шоушенка». Фильм этот считается чуть ли не самым лучшим за всю историю кинематографа. Повествование ведется от лица пожилого афроамериканца по имени Рэд, получившим пожизненный срок за убийство в молодости. Действия происходят в тюрьме для опасных преступников, осужденных на длительные сроки под названием Шоу Главный герой, осужденный по ошибке на два пожизненных срока банкир, якобы застреливший жену и ее любовника, Совершенно мягкий интеллигентный арестант Энди Дюфрейна оказался человеком с остальным стержнем внутри, несгибаемым ни под какими обстоятельствами, с огромной внутренней свободой, которая придавала ему силы на протяжении 20 лет. Эта сила духа позволила ему не сломаться, стать опорой и другом многим арестантам, и в конце концов совершить побег из самой страшной тюрьмы, из которой никто никогда не избегал. Знания и опыт дали возможность Энди Дюфрейну заслужить уважение и доверие всего тюремного общества, включая директора заведения и охрану. Лично для меня вся эта тюремная система Шулшенко с ее беззаконием, бесправием, хамством и наглостью администрации тюрьмы сильно напоминает нашу сегодняшнюю действительность. Все то же отсутствие демократических принципов, бесправия и боязни населения. Даже попытки поисков правды заканчиваются преследуемым карцером. В фильме молодого правдоискателя даже застрелили якобы за попытку побега. А арестанты настолько привыкли к бесправию за долгие годы отсидки, что даже выпущенный на свободу библиотекарь Брукс не справился с такой жизнью. Так и мы живем в своем Шулшенке. Не пойми, какое правительство, непонятно, кто в городской администрации, кто в районах. Народ живет своей жизнью и нужен власти только для ложных забот и привлечения бюджетных средств. Улучшать жизнь никто не собирается. Сами мы никак не можем понять, что это ментальная тюрьма внутри каждого из нас. Даже те, кто у власти сегодня, сами арестанты этой системы. Они также живут в мире ограничений и страха, и сами... Тоже уже не понимают, как вырваться из этого порочного круга. Еще появился новый тренд. Эмиграция в США, пересекая нелегально границу с Мексикой. Сразу скажу, это не побег. От внутренних оков так не, избав... не избавляются. Это своего рода переход с режима на более мягкий. И то, если повезет. В подавляющем случае это полный отрыв от корней. Полная смена жизни. Очень серьезный и трудный шаг. Конечно, удачи этим людям. Пусть им повезет. Одна просьба, не ругайте нас и нашу землю оттуда из-за границы, боритесь сами в одиночку, это ваше решение, мы его уважаем, ну и уважайте нас оставшихся. Я например не могу уехать, у меня родина, у меня старушка мама, да и кому я там нужен. Поэтому... Нам всем надо выращивать свой внутренний индивидуальный стержень. Надо начинать чувствовать себя свободным человеком. Надо начинать требовать своих свобод. Заставлять власть работать на благо республики. Все это делается цивилизованно. То есть надо ставить власть в такое положение, когда она вынуждена будет работать. К тому много способов. Хватит ждать героя-спасителя. Никто не придет. Надо самим. Если конкретно, то мы с друзьями-единомышленниками решили создать Клуб Возрождения Республики Калмыкия. Никаких идей по отделению или еще каких-нибудь политических вызовов. Только экономические вопросы и проблемы. Рабочее название Шивяны Рей – Крепостная Стена. Хотим быть опорой своему народу, своего рода защитной стеной. Основа будет народное предприятие, где учредители будут и трудовым коллективом. И наоборот. В планах у нас открыть школу блогеров, тиктокеров может получиться создать телекомпанию, должна получиться своего рода корпорация, снаружи капиталистическая и изнутри социалистическая. Также есть в работе некоторые проекты, особенно в энергетике. Республика наша небольшая, положительные изменения будут сразу заметны, надо только начать. И конечно же мы хотим делиться чувством внутренней свободы. Не бойтесь ничего, все будет хорошо, движение жизни.